Респект, братва! С вами Мародер 120 Гигабайт. Спасибо всем за лайкосы и комменты под предыдущей частью видео. Как я и обещал, выкладываю вторую часть наших каток в Among Us вместе с Новоксом, Юдусом, Ванилой и Настей Лисад. Если вы не смотрели первую часть, обязательно посмотрите. А тут я просто напомню вам, что я и Новокс играли в эту игру впервые, тогда, поэтому строго нашу игру не судите. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, ставить лайкос под видосом, если хотите больше этой игры, и подписываться на моих друзей, ссылки на которых в описании. Приятного просмотра! Ой. Бля, я не умею в эту игру играть, когда я за член экипажа, я понял. Да дайте мне предателю то поиграть, я -то играть умею. Когда я предатель, вы видал, как я вас всех наебал? Он снова предатель, я тебе говорю. Я тоже так думаю. Это мародер. Почему? Совет. А как, как листья, которые в, в невесомости летают? Как их? Видишь, я не предатель? Надо, мышки мышки и да. а. Видишь? И вот теперь вы знаете, что я не предатель, потому что я первый раз это задание а, выполняю. до этого в это задание я тоже заходил, но не в курсах был, как-то. А кто выключил свет, блять? Идите я нахуй, блядь! Починить. Где все, а, сука? А! Труп! Я знаю, кто свет выключил, где? бля. Ты только что сказал, что это сделал ты ванила? Или ты сказал, что ты тоже знаешь кто? Это ванила. Я вообще ничего не говорил. Бля, Вал стоял наверху, якобы делал Я был, был, да, наверху. Я вот рядом с Настей в кафе. В... А труп где нашли? Лилев, встретился. Я пошла чинить свет, и там юду свалился. Я проголосовал. Югус, я, хуй... я хуй знает. Я хуй знает. Я хуй знает, а я проголосовал. Зановкс лол. <laughs> <laughs> <laughs> Потому yeah. что он молчал. Потому что он молчит! Зря. Я боюсь тебя, Артем. Ну ч ⁇ нахер, бля? Ой, такие вы смешные. глупые такие у смешных. Ай, отойди от меня, ты нахуй! Ай, Тёма за мной бегает и что? Я за ним голосовал. Сука, ебаный голосовал. Настя и ВЛ тут стоит один. Что ты делаешь, Настя? Почему не выполняешь задание, а? Я выполняю. Ага, почему я могу выполнить? У нас задание повторяет. Задание, иди нахуй да. Да? Я, блять. Да, блять, иди нахуй задание, короче. Я не смог его выполнить. Сейчас, блять, я буду думать о меня. Так, кислород, успеем выставить, сейчас отъедем. Я вверх не бегу. Я вам очень сильно помогаю, что я призрак. Я не успею. А да. я сделал уже. А Нофакс это не успел? я вам а? говорю. Это, это Ванила. Блядь. Это Настя. Суда вот, его? Это Настя. либо Нофакс, либо Вэлл. Вот я тоже над них дубы, либо Нофакс, либо Вэлл. Не могу понять, кто из них. стоял наверху. Ху, якобы, спускал траву. А! Меня чуть Вэлл только что не убил! Я тебе говорю! Я не знаю. Ты рядом со мной стоял. Какие вы прикольные. Я не знаю, за кого голосовать. За Велло голосуй, не ошибешься. Бля, я буду настойчивый. Простите, напослушайте, что я тебе говорю. Я же пиздец не буду. Ах ты, oh. сука! Блядь, я не... Он двери закрыл, чтобы ёбнуть мародера, блядь. И тот, кто нахрен, я чувствовал, что кого-то пизданут. Тёма, ты слишком подозрительный после той катки. Ты меня почему-то считаешь подозрительным. Потому что ты в той катке так сыграл пиздато, что я теперь тебя просто любое твое высказывание, я воспринимаю, что он наёбывает. Вот теперь он точно предатель. А сейчас я тебе поверю, блядь, вот в этой катке. И ты, блядь, предатель, мака. Кажешься. Мародер. Да. Это мародер. Почему я выполняю задание стою рядом с вами со всеми? На кой хер мне сейчас с вами это делать? Мной... Это вот когда всеми, ты начинаешь и меня и гнать, ты, я выполняю. перестаю тебе верить. Это не был Это Либо это Новок. Смотрите, а теперь Ноффикс слишком много говорит. Плохой из вас, я пошел Я хочу вместе с вами ходить. Куда вы все, блядь, пошли? Со мной Юдус, со мной Юдус. Так, это не убийца не Юдус, потому что он начал говорить, что это я рядом с ним. Все, Юдус, Юдус, давай вместе держаться. Давай вместе. Кто? Что? Это лисад, я вам говорю. Да почему, напугает, а, это а мне кажется, это новость. Бля, я опять за новость буду голосовать, сука. Когда-нибудь я угадаю. Бля, Т ⁇ ма, если это не ты, не веди себя так, как ты сейчас ведешь. Я тебя обычно веду. Подожди, если это не то я буду в Это не я. Бля! А что ты за меня гнал тогда, если это не ты? Значит, это ты, мне кажется... Бля, я... Настя, не подходи ко мне. Настя. ТЕМА! Я дебилы, мы, мы дебилы! Мы дауны! Рядом с нами ванила, это либо ванила, либо это Настя! Это мне кажется, Настя стопудово! Я, я Настя бегаю, стопудовый. делаю задание, бегает, вас устрашает, постоянно странные звуки издают, и все на меня гонят! А ну-ка, выполнника выполни-ка задания у нас на глазах! Вы выполняй а задание. Давай. Давай! Вот, а, Красный а проводочек, проводочек, проводочек, проводочка или проводочка? Чё-то ты больно быстро... Чё-то и нихуя не ворота. выполнилось. Это Вэл. Там мы не можем увидеть, понимаешь, выполнять. А, так, кислороды, давайте мы сделаем. Мы... Давай, давай. Ну, Настя сейчас, кислородит. Сейчас, сейчас Юдус умрёт. Я с Велом. Если, Если Юдус умирает, то это Настя. Мы ее просто Юду выгоняем. Юдус умир, пойдём кнопку жать. Юдус Она... умер, блядь, беги за кислород. А, ж... а, ж... Я с Настей, я с Она со мной. Она со мной. Так, я тут с вами, блядь. А где Вэл? Что это? Что, за Настю? Я жму кнопку заначить. А почему? Какого хуя? Я сделала только что задание. Я выключила эту хуйню. Кстати, это не я. Кстати, кислород выключил не я. А Настя. Ну что, она его нажала и сама выключила. Я за Вэлла. Подожди. А, а нет. Влад, нет. Спокойно, Давай его убьем. Сделаю, это он не, не, не, не, это. Не-не-не-не. Это Вэл. Это Вэл. Потому что убила. Она выключила кислород. Я рядом стоял. не да, блин! тогда? Я не понял. Это Настя? Это Настя? Нет, Настя, Настя, Настя, Настя, Настя! нельзя нажать в кнопку! Не подходить Уходи! Уходи от нее, блядь! Нет, может, Я хочу сразу Настя. Настя Это Настя. Нет, мы с Ютусом бегали, он мог меня 10 раз убить. Либо Оскар-муродёру. Нет, нет, нет, это не я. Надо духом задание делать. А зачем? Делайте задание. Я, я от Насти убегаю я просто. Срок, я срок, от Насти убегаю и вот все. Вот ну, Настя то сейчас то... парнет... Блять. Я сказал, что это Настя. Вот слушать меня надо, понимаете? Слушать профессионала надо. Это лисад, я вам говорю. А что? А ты А ты что? А ты ты что? А ты что? А ты что? ты я с, выгнали, я с мародёром, я с мародёром в управлении. Это не... А что это за задание такое, блядь? ПК, Если но их я, в да, я в управление, то это мародёр. Да, плюс. Я с внимание. выкинули а как... мусор, А как заполнять? Да в смысле, у тебя не выкинулся, но сверху он спустил и заполнилась полоска. А... Не, я спустил. Внимание, внимание Комната с кислородом Электричество Половое Тут Вэл Блять Так, подожди Мне кажется, Настя только что ёбнули Это, не знаю, но точно не Вэл Он со мной Я тоже это слышу Так, а где Тёма? Это Юдус да почему Юдус-то, блядь? Потому что ты ответил так, что это ты. Я вам говорю, это Юдус. Да блять, ну, блядь, сука, как хотите. Блять, слушай, я буду верить, Тёме, Я ему столько не верил, а сейчас 100% он убийцы, но я буду ему верить. Поверю, да, наконец-то. В прошлый раз он единственный на Настю подумал. Сейчас посмотрим. Короче, Ой, надо блять, слушать Тому и надеяться, что он не предатель. Если предатель, то он затащит в любом случае, блядь. А почему почему, почему то У ну, победа. Я так бегал возле меня подозрительно туда сюда да? подозрительно. Ах, подозрительно? Я бегал, пожибал. Когда, когда, винов, обычно бегаешь, когда ты обычно делаешь миссии, ты от миссии к миссии бежишь, а тут ты то, то влево, то вправо не знал, куда деться. Бля, вот сейчас Тёма, блядь, окажется, мы будем ему начать, начнем ему верить, потому что он, типа, блядь, постоянно... Это заговаривает язык. Я только что, я с Нофаксом и с Настей. Это не Нофакс, Нофакс, видишь, двигается. Что? Что такое? Кто? Что случилось? Это я в пушке. В смысле, я с вами сейчас, я с Настей, с Юдусом и с... Да. Я не умер, да, чуть-чуть. Это ванила, блядь, и он просто пытается меня слить в самом начале, блядь, как самого лоха, который играть не умеет. Он слить, потому что... Я скипаю, потому что, ну так неинтересно, блядь. Ну, да, блин mm -hmm. Не смогли поиграть. хорошо. Ладно, давайте что поиграем. Блядь, Ладно. я теперь подрезываю ванилу, потому что он пытается... Он так слишком активно начал играть, типа такой... Это, блядь, это Тёма, блядь, вместо того, чтобы задание делать, да? Валер, я на Давайте пункте. запустим да. хоть раз. Блядь, где все, где все, где вы все, блядь? Я, я в навигации. Хам... Блядь, я еще Сейчас карту гигант. не знаю, нихуя. Так, это Вэлл, тут э, где-то... Где он? Так, со мной Вэлл, со мной Вэлл! Все хорошо. И так, я, блядь... Я вас потерял, блядь! Я не успел... Я около реактора. Просто он был в электричестве, я испугался, блядь. Я, блядь, постоянно тут все экзакую, блядь, тоже. Убегаю, а потом оказывается, я от нормальных людей убегаю, блядь, как блядь. Как я от Тёмы постоянно бегал потом. Я вообще всех очкую. Я вообще в дозрении никаких нет. Я в два. Я соединяю проводки. Так. Раз-два. Кто это? Мне пиздец. Ой, ой блядь. Ой, Ох. блядь. я очкую. Артем, это Артем, это Артм, это Артем. Это Артм, я не Почему? Он труп, и он выбегал прямо из этой комнаты. Да, Пиздшь, блядь! Это, это пиздж грязный, блядь, Настя, б твою мать! Я за Настю тогда буду! Кидарасы! Там, я там, я там, говорю, буду отрицать, если ничего не докажете Блядь, если бы Настя. Я понял, то, что в самом начале блядь. заговаривает ни язык тебя. Сука! Ну, потому что Настя, а если не... бы Настя меня не увидела, блять, я всех сначала проебал, бегаю, как вас ебнуть, блять. Увидел Нофакс думаю, думает, сейчас хуйну его, блять, наконец-то. Ебаю, Настя входит. Надо было, а можно было сразу ебнуть Настю, да? Не, там там там, Блять, если бы можно было, сразу тебя убить, было заебись. Может, наконец-то я буду этим, а то что-то все, все по 10 раз уже были, а я не... Пожалуйста, да. Так работает, да? Ванила выбирает, оказывается, кто предатель, да? А что с бензином вот этим делаешь? Справа, снизу, да. Загружаю его, а потом беги слева, Бля, опять Юдуса кто-то уже успел ебнуть. Я внизу была. Со мной был Вэл, это не Вэл. Это Значит, либо это Настя, Нофакс. либо Нофекс Это Нофекс В смысле, я зарепортил сам тело, что ли, которое убил? Да. А Понимаю. хотя, подожди, это Настя Я мимо тебя вниз пробежала Вниз, убить Юдуса А где Юдус вообще был? Да, да, да, типа ты не знаешь, да? Нет Да в смысле, это не Нофекс, не голосуйте за него Он же зарепортил Вы же проголосовали он все минус? Бля, он разработал! Да, блядь! Сука, опять он меня наебал! Заебись выдача ролей, блядь. Я, в принципе, голосовал, только сейчас, просто тупо для того, чтобы проверить, так? Так, я у двигателя, выполнил задание только что. Иду в столовую, если меня ёбнут по дороге, кто-то это, блядь, из вас. А тут Настя бегает, блядь. Вроде Настя, что ты... Так, ну, факс... Почему... да, блядь! но фокс. Почему? Блять! Ну, а вот ванила стоит и ничего не делает. Если я умираю, это ванила. Если я умираю, это ванила, если умирает ванила! Че, ванила? Не можешь меня теперь убить, да? Стоит ничего не делает, просто стоит смотрит. Смотри, а ему хорошо, что мы стоим, ничего не делаем. Просто им его подозреваем. Блядь, ванил, че молчишь, ванил? Ванила? Че молчишь? Блять, он ушел, блядь. Ванил наверное. стоит, нихуя Он бегает и молчит, слышь. Это ванила, блядь. Он со мной бежит! Молч, пропал в он молчит, я не знаю, почему молчит, он, блядь, это он, он за мной бежит, что, если что, он я... он... Настя сад здесь стоит, что делает? Так, давайте быстрее починим, если что, я с Настей. А вы на этого момента разговаривали Да. Да. Это ванила, Еще я с Настей бегаю, Настя, я с тобой, да? И вот Нофакс тоже здесь, и Нофакс с нами, правильно? Вот теперь, теперь мне надо в электричество, я теперь тебя не вижу вообще. Опаньки, я А вот и Юдус. Меня, и значит, это Вел. Вэл! Это Вэл, блять! Это, это вэл. вэл! Это не вэл. Это вэл. Нет, не Well! Это Настя! Как охуенно у все это смотреть? Когда ты знаешь, да, кто убийца. Я не буду говорить. Удачи, вы там бегаете все вместе. Ну и кто, блядь? Либо Настя. Настя, идем со мной. Настя, мной. Ага, что-то мне это не нравится. Хочешь убить ее? Давайте втроем. А, <соцентр> да, Настя, не слушай его! Он предатель, Настя! Настя, я Так, это Нофекс! Это Нофекс! <соцентр> <Nofix. соцентр> это Нофэкс! Он свалился уже! Так, стой, стой, стой! Куда? Идите сюда, идите сюда. Идите у меня задание здесь, идите сюда со мной. А вот здесь Нофекс бегает один. Так, это Ноффект. Наверное, потому что он чинит что-то. Это мародер. А я почему? Я всех зову с собой, чтобы, блядь, задания выполняли, чтобы мне стреляли. Я только что эти самые соединял, проводочки соединял. Сейчас меня тут убьют, это кто-то из вас. Я буду орать, кто ко мне подойдет. Так что не подходи ко мне, блядь. Какой ты код сейчас назвал? 7 5 4 Это Ноффкс. В смысле? А! Меня убили! зачем я ру? Хотя это и так понятно. Ну, думаю, понятно, кто это, да? А что? Блять! Я почти Самолет починил! Блять! В смысле? Блядь! Мужики! Вы тупые. Как, как! Все, блядь. как хорошо. Как же вы долго мое тело искали, блядь. Я там трупиком... Вы не, вообще не заметили, что я молчу? Ой, что то блядь, молчит. Ой, молчит. А я, блядь, отъехал, блядь. Вас я. я молчу, потому что вы у меня все не разговаривали в дискорде. Да, главное, главное, я еще такая, а где Юдас? Они а заметили, что Юдас один?